Та-дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает выживать и играть в арк Survival Evolved. В прошлой серии мы с вами прибыли на незнакомый нам остров, по непонятно каким причинам. Нашли свое первое место для своего будущего жилища и потихонечку начали там развиваться. Попытались приручить нескольких динозавров, но у нас нихренашечки это не получилось. И мы будем снова пытаться это сделать в этой серии. Ну что ж, запасайся, пожалуйста, чаечками, печеньками, поставь, пожалуйста, лайкосывайся. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну и взамен за лайки буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как АРК и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Не помню я уже, какой шел день моего выживания на этом острове но я знал одно, что мне нужно действовать, продолжать наверняка и нужно мыслить прогрессивно нельзя было забывать про такие основные моменты как пропитание и вода так как мой уровень на текущий момент позволял мне делать уже гораздо больше того, что я мог на самом раннем этапе я решил здесь построить несколько грядочек, потому что мне надоело каждый раз бегать за необходимыми мне ресурсами а на грядках очень удобно, они будут расти прямо у меня под боком конечно же для грядок нужна была вода и нужно было Удобрение, Кто мог бы стать источником этого самого удобрения, как ты думаешь? Тут, конечно же, в помощь нам наша дудка. Это вот эта вот додо-птичка, которая постоянно гадила на нашей территории. И это все мне помогало удобрять мои грядочки и посадить в них необходимую нужную Культуру. Да, в данной грядке я постараюсь посадить такие ягоды, как наркоберри. Они позволят мне в дальнейшем делать неплохие лечебные средства. Как оказалось, прирученная мной дудка, да, вот эта птичка, она не только умела гадить, а еще и умела нести, ну пусть не золотые, но вот такие вот а, яйца. Пока что, что с ними делать, я ума не приложу. Или же высиживать их дальше, да, чтобы появлялись новые птенцы, или же куда-то в пищу использовать, надо разбираться. Но если вдруг они совсем будут бесполезными, то тогда я приму кардинальное решение и из этой дудки, да, сделаю какой-нибудь супешник себе вкуснющий. Так что поэтому дудка в твоих интересах надеяться на то, чтобы я быстрее разгадал эту тайну. Помимо животноводства, конечно же, мне необходимо было укреплять свой собственный дом, который у меня пока что был из соломы целиком и полностью. Но лучший дом из соломы, чем вообще его отсутствие. При нахождении игрока дома ему даются некоторые баф, которые, так понимаю, увеличивают восстановление его здоровья и его выносливости. Поэтому крыша над головой это неотъемлемая часть моего э, выживания. Я поставил стены, я поставил дверку и вроде бы уже мой дом готов, но не тут-то было. Оставалось сделать самое главное, это, конечно же, крышу над головой. Ведь именно помещение считается помещением только тогда, когда есть крыша. Но из-за недостатка ресурсов я не мог себе этого позволить и в срочном порядке побежал фармить ресурсы в ближайший лес. Взял с собой кирку и пошел долбить э, деревья. Интересный факт. Когда мы добываем Дерево с деревьев киркой То мы получаем при этом больше соломы Если же мы рубим деревья топором То получаем больше древесины Да, поэтому знаю, как говорится, лайфхак От братишки Скретча. Далее, немножко накопив ресурсов, я решил поменять интерьер своего дома. Убрал старый рваный спальник и решил поставить более-менее новую технологичную кроваточку, которая у меня уже была припасена на этот счет. Ведь я обожаю спать на мягкой кровати, а не на камнях, на каких-то, да, которые через спальник будут нам постоянно впиваться в нашу спину. Через эту кроватку можно было отследить свое место, положение, где мы находимся в данный момент. И также, я понимаю, место прошлой смерти. Ну что ж, бродяга, скретч, дела оказывается идут не так уж плохо как ты думал и потихонечку мы начинаем обживаться, уже построили себе вот такой вот а, домик да, маленький пока что, но мне на первое время конечно же а, подойдет помимо всего прочего моему персонажу стало неудобно в той одежде в которой он сейчас находится и я решил себе сделать кожаную одежду кожаная одежда у меня уже была в инвентаре и я решил ее тоже сразу же одеть, кожаная одежда давала нам защиту немножечко повыше а это говорит о том что мы теперь сможем охотиться более решительней на более серьезных и крупных существ. Шло время, борода моя росла А меня все не переставало мучить Жажда приключений. То самое чувство Что я нахожусь на самом низшем звенец В общей пищевой цепочки, Меня постоянно Мучило и мне хотелось Дальше двигаться вперед, развиваться И расти. Тут я решил Немножечко еще разведку произвести Возле своего дома и попробовал Пробежаться немножко в горы По равнинной местности Мне попался вот такой вот динозавр, который Достаточно быстро бегал и я Даже своим бегом, да, не мог его догнать в его режиме ходьбы. Далее, немножко углубившись в лес, мне попался еще один интересный динозавр. Я таких вообще еще раньше не встречал. А, находясь рядом с ним, я ощущал вибрацию земли, когда он просто перемещался. Массивный персонаж. Далее мне также попался еще вот такой вот похеринозавр, как его называют. Вот с такой вот интересной а, башкой. Да, неплохо было бы, конечно же, заручиться поддержкой таких интересных динозавров, но все они были травоядные, а стало быть, они никакой серьезной опасности не несли каким-то более а, развитым, прогрессивным хищникам. Поэтому я пошел дальше исследовать и увидел это, друзья! Вы посмотрите на его размеры! Вот это голова! У него, наверное, одна голова... Больше гораздо э, меня Но, как оказалось, этот э, динозавр Толи был э, недоволен тем, что Я ему тут помешал и откинул меня Практически метров на 20, наверное От себя. Я решил, что шутки Плохи и надо бы держаться подальше От этого персонажа, потому что он Одним легким взмахом мог меня э, уничтожить Немного погодя, я решил Понаблюдать, тут откуда-то не возьмись Из кустов выбежал вот это существо Вы посмотрите на этого хищника Это была, ребятки, неравная Схватка. Хищник да, вот этот вот черного цвета сражался сразу с двумя травоядными динозаврами И как вы думаете, кто в этой схватке победит? Смотрите, тот самый, который бегал в кустах с шипами на спине от которого земля дрожала он пытается что-то сделать но я так понимаю у него ничего не выходит и он друзья помирает от зубов этого огромного, ты посмотри какой огромный хищный динозавр все что мне оставалось в такой ситуации это просто смотреть как динозавры грызутся за место под солнцем, я решил быть очень осторожным и я решил обойти их немножко сзади, посмотреть с другого ракурса, да этот ракурс конечно же не очень лицеприятный я думал что большой динозавр добьет его но когда у него осталось немножко хп он попятился куда-то в кусты, и это была его, конечно же, феноменальная ошибка Этот, друзья, хищник, просто какой-то альфа здесь самец Он загрыз двоих динозавров, причем не самого маленького размера Я, ребятки, был, честно, потрясен и вернулся после этого уже к своим э, делам Пока я ходил, я насобирал немножко различных семян А именно, меня интересовали вот эти вот семена, ягоды наркоберри она называется, да, и я решил сразу же ее посадить в свою грядочку, которая у меня уже была а, немножко полита. Я думаю, что расти эта ягода будет достаточно долго, поэтому оставим в покое грядочку и уйдем дальше заниматься делами. Дальше с наступлением темноты я решил немножечко еще украсить свой интерьер. И получив новый уровень, мне была доступна возможность поставить вот такой вот уже большой а, шкаф под какие-то определенные предметы Туда я планировал положить свои вещи, возможно, даже какое-нибудь оружие или еще что-нибудь полезное. Да, нет крыши, друзья, но есть шкаф. Если что, в случае какого-то критического нападения, я запрусь в этом шкафу, и никто меня не достанет. Типа, я в домике, черт возьми, и все, все проблемы по боку. После этих тяжелых работ по дому, естественно, мой персонаж немножко подустал. Я решил передохнуть. Ну, на следующий день меня ждали следующие неприятные обстоятельства. При осмотре своего жилища я заметил, что на меня вдруг откуда ни возьмись, напало какое-то странное существо. Это была бегающая на двух ногах птица. Не летающая, черт возьми, а бегающая, которая очень была достаточно резвой. И она от меня просто-напросто не отставала. Как мне показали при убийстве, что это был какой-то микрораптор, понимаете? Микрораптор. Птичка, которая не летает, блин, а Бегать с невероятно быстрой скоростью. Да, это было, конечно же, неожиданно, и я решил дальше идти заниматься добычей ресурсов. Я подумал, что мне нужно как следует укреплять свое жилище, иначе вот такие атаки будут на меня постоянно. В процессе выживания меня посетила такая мысль У меня будет очень много ресурсов А хранить их негде Я решил построить свой собственный э, склад Поместив в нем несколько сундуков А именно около 10 И я грамотно все постарался распределить Камень к камню, дерево к дереву Вот в этом месте у меня и расположился мой склад Который надо было обустроить как следует В процессе я немножко подутомился от строительства И прочего проектирования И решил углубиться в чащу леса Посмотреть и поохотиться на животных. Основная мысль, что мне нужно приручить какое-нибудь животное или же динозавра, меня, конечно же, не покидало. Я отправился на поиск. В моей прогулке мне встретилось вот такое вот непонятное сильно выделяющее растение с большими листьями. Пособирав его немножко, я понял, что это обычная трава. Повзаимодействовав с ним немножко, я понял, что это обычная трава, которая ничем не отличается от той травы, которая растет прямо возле моего дома. А надеялся, конечно же, найти что-то необычное. Возможно, каким-то специальным инструментом с этой травы собирается что-то тоже необыкновенная Но пока что на данный момент Мне хватило того, что я просто-напросто собрался с этой травы обычных ягод И пошел дальше После, продвинувшись дальше, я обнаружил небольшую речку с водопадом. Это очень красиво смотрелось на фоне вот этих вот джунглевых зарослей. И очень удачно, что она мне попалась, потому что я как раз таки хотел пить. Насытившись водой, и заполнив свои бурдюки, я отправился дальше. Следующим объектом, который привлек мое внимание, оказался вот этот опять-таки кристалл, который мне и раньше встречался уже, да, в прошлой серии это точно было. Но теперь я решил еще раз проверить, что же в этом кристалле все-таки имеется. Ведь у меня уже достаточно был немаленький а, уровень. Да, мой уровень позволял мне его открыть и я обнаружил здесь очень много полезных и нужных мне предметов Как раз, как раз таки для строительства, для выживания, все в хозяйстве пригодится, забираем Ну а дальше начало смеркаться и я решил вернуться домой И тут, друзья, я обнаружил его Наконец-то динозавр, бродящий возле моей хижины, не был хищным, а это значит, что нужно срочно его как-то а, поймать. Недолго думая и размышляя, я вспомнил про один такой интересный рецепт, который завалялся в списке моих а, рецептов. Это была вот такая вот штука, где она тут у нас лежит, вот она, да, вот такая вот штукенция, которая называется болос а, с камнями и из веревок. Она якобы должна была обездвижить твою цель, как только мы набрасывали эту штуковину на цель. И я решил все-таки попробовать и поэкспериментировать, так ли она на самом деле, или же... А, нет, бросив этот болос в первого своего динозавра, да, я понял, что оно действительно работает так. Этот динозавр никуда не может сдвинуться с места. Поначалу я подумал, что он сейчас сбежит, но нет, друзья. Из-за того, что у него на ногах теперь вот эта вот повязка, этот болос, да, запутался... Он никуда не может двинуться, а это значит, что мне не составит труда теперь вырубить этого динозавра и начать процесс приручения. А не так, как раньше я за ними носился как угорелый и не мог догнать по всему пляжу. Да, это очень интересное открытие для меня на самом деле. Я попробовал проделать такую процедуру еще раз, и теперь уже не задумываюсь, запустил процесс приручения. Для начала я нашпиговал моего динозавра копьями, по самое не хочу, так сказать, да, посмотрев на него, я понял, что он уже покрывается пятнами крови, После того, как я увидел, что мой динозавр стекает кровью Я решил достать дубинку И попытался его э, вырубить Но как оказалось, одного удара для выруба Было недостаточно Мне пришлось нанести порядка 20 ударов э, Для того, чтобы динозавр вырубился Но динозавр так сбежал Этот болос держит некоторое время После чего, я так понимаю Животное у нас э, Выбирается из него и продолжает Бежать, но не тут-то было У меня было несколько этих болосов Этому динозавру просто-напросто сейчас не повезло Я начал дальше лупцевать его дубинкой В надежде на то что он вырубится И да друзья бинго у меня это получилось Динозавр вырублен и мне ничего не оставалось Кроме как запустить процесс Приручение этого динозавра можно было приручить, просто-напросто напичкав в его инвентарь каких-нибудь э, ягод. Я решил поместить сразу все разновидности ягод и понаблюдал за прогрессом. Как оказалось, что эти ягоды оказались нашему э, динозавру очень вкусной едой, и он начал потихонечку мне покоряться. Спустя некоторое время он все-таки покорился, и мы дали ему первое имя. Имя ему Буханка. И тут он мне сразу же отложил такую буханку, что я был просто-напросто в шоке. Ну что ж, недолго думая, я решил взобраться ему на спину и прокатиться по, меж, по здешним местам, по пляжу. Как оказалось, что всяких животных организмов он не кушает и не собирает с них совершенно ничего, он ест исключительно э, траву. Пробежавшись еще немножко по пляжу, я обнаружил, друзья, это... Там ходила какая-то большая птица с огромными когтями. И это явилось причиной того, что я просто-напросто стал улепетывать э, в кусты. Потому что мне не хотелось терять своего первого динозавра в зубах у этой птицы. Я решил аккуратненько оббежать все это дело, да, и решил вернуться к себе обратно на базу. Да, надо сначала разобраться с, с этой ситуацией, сберечь нашего первого найденного динозавра. И просто-напросто в расход его без причины не пускать. Ну что ж, вот такое у нас сегодня получилось выживание в арк.